А, не, подожди. Сейчас есть кастую добавлю. Нет! Что за давай, папа? Ну, я понял. Пока. О, а, я тебе сказал, слезь, быстро слезь. Кстати, вот обидно, что за теров нельзя смотреть. Ну-ка, стой! Я тебе дам. Я тебе это еще припомню. Я тебе это припомню. Я тебе припомню, вс ⁇ Ты это видел? <ми> да. И где я тут телепортировался, я что-то не понял. Окей. Кстати, что вы, это, как его, короче, да? Короче, я тебе сейчас дам, да. Думал, я могу тоже Пять, тебе дать. А, ты уже свалил. Я тебе uh... это припал. Как там? хи А ты что тут белый, Ну, коза, да, четвертого. Нам не это нравится. А да, боже, нажми мышку. Прыгает он там, прыгает. Так, mm -hmm. чё, а? офигел? Как Стоп, отсюда? Я сюда подошел. Мы здесь. О, тут же есть. Так, чё, а? офигел? бабушки взял дал. «Бегой я сваливаю Ай, ногу сломал он 1907 год неплохо от хресторождения или как Ой, это женский туалет я не туда а как оттуда слезть а так вот как как отсюда слезть а кто мне скажет а а а а а а Ага! А-а-а! А-а-а! а я его не вижу. Он меня... Я тебя сейчас увижу! Я тебя сейчас увижу! Вижу, что. Вижу. Отсюда. Смотри, тут я тебя уже скоро верблюда превратишься. Я тебя сейчас кастрирую, понял? Он и так уже... Ну, становись в очереди. Я уже в очереди первый, понял? Эть! Брат у тебя. Слышу, я даже тебе помогу, я присел. Я устал. Подожди, я устал. Устал, да? Это я тебе сейчас дам, да. Какой я тут? Ча, пада, подожди, мы тебя разберем, пас. Э, слышь. Куда? Я его увидел. Это то просто жестко, жестко. Ты его видел? Я его вижу. А я его не вижу. Он исчезает. Где он? Где, где? Алло. Коробка? что? Да. Да, вы угораете? Да ты ж, же щуки, а, ладно, я тебя лаишник а как на второй этаж подняться стези <свист> <свист> <сделать Честно>? а, <свист> них я самый бесплатный а, а. ну и тут выходить надо приора спаси меня она она меня спасет приорова да да при природа лада <свист> <свист> Природный. А во сколько он выходит? Хорошо, хорошо. Не пугай меня так, не надо. Подходи поближе. Ч ⁇ Понимаешь? Тоже он беги, беги. Кто он все плохо. У нас кончаются боеприпасы. Вот капля. Хорошо, может, ты еще. Лешки. Сейчас, секундочку. Алексей, ты Алеша. Чего? Это диагон. И Алешенко. Не надо петь у меня. Ты лучше болишь. Я убежал. Слава богу. Что зал? Она меня обижает. Базу, И шанс. Кинь ей приглас, потому что я, я ей не могу приглаз кидать. А у меня есть друзья? У тебя вот есть ты... друзья? Нет. Да. А ты, а ты откуда узнал? Так слышал? Что? Что? Назад, назад. Стоп, назад. А! Я понял. Я колбасился со твоего голоса. Это просто жесть. Я, а, а причал, вот я. Мило там. Знаешь, тут что-то не то идет уже. Что-то не так. Я почти попал. не умираю. Ой, вс, а А-да-да, вот А, сам-са-с сопедом запалил, да. Вс, плохо. Шутки простый. Он не видит, он тупой. Он немножечко другим вроде способом, нет? Не, он точно кашляет, кашляет. Да. Сидит там. Чекай. Он услышал тебя, Чекай. Ай, да, слышь, это что такое, алё? <свят> <Ты чё? свят> <свят> <свят> это чаты, ты, точно чаты. ты, но хлебом пользуются, урод. Фу, это... ой. Да я же знаю тебя. она ржёт? Эй, чё-то не понял. Ну да что ты <свят> <О, свят> <у> тебя <свят> Подсказку дал. <свят> я тебя ща приглашу на свидание, понял? А я не против? Эй чё? Из этих, да? Бравичка. Я так и жал. Не о, смотри, побежал, побежал, побежал. Алексей, алёшенька, киньте запрос, пожалуйста. А, прибежал обратно, обратно, смотри, прибежал. У Убежал опять. Лёша, блин. по я не могу при... Ходил, у -у. О. Ой, подожди. у у Лёша, вас вызывают. Господи, тихо. Спокойся. А ага, хорошо, я. А я, а я слушай, слушай, не а, да хорошо. А села. У меня нету да. кнопки пригласить. Да Да он, он у меня нету в друзьях его. Ты понимаешь я это? Я, просто я просто точно есть, я создавал. точно есть, я знаю. Это точно. Инфа сутыж, подожди. Господи. не оказывается так. Не оказывается да. Ну все, пипец. Не не не нет слаболатов, не для тебя давай другой голос я тебя дам сейчас не туда я заметил, я не Катя у меня шнур отошел Да не Катя? а кто ты? Да не Катя, а кто ты тогда? а что это за человек с нами? это мое тело это твое тело? я еще один насильник альтернативная моя честка меня Отсюда! Оттискай меня! Оттискай? Что за тебя? Почему у тебя за, за, за, за, за. глаза глупые? У тебя глаза Потому что море настало. Что за? Она мне не нравится. <связь> Хочу замену. Где моя кися? <связь> Нет, ты не кися, ты. Ты ты фальшив. Виду присутвание. <связь> Она меня поговорим причем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я его зажала, короче. Кого-то по жопе. Леша! За... Я за него. Я ща кому-то в лицо ходу. Что? Ты что там делаешь? Ну-ка, вылезь. Вылезь. Че? Куда пошло, не так? Хорошо тут делать, я пока туда забородись, а. Эээ, ходи. моя будет. А, застокай, да. ты просто. Ты меня я выжил. Как мне интересно, Сдохнет. 2009. А, где Я Верни мой пожалуйста. В а да. школу обратно хочешь? В <связь> школу? Нет, Швейн. Швейн. я тогда был не в школе, я был в Вьетнаме Боже И... там шовец да. на крыше? Да Да Учился убивать? Да Теда А, он опять для лесничной да? ли, Маугли Смотри <связь> <Я видел> его <связь> Маугли, стой Он птичка, он птичка Я тебя ему сейчас за птичку поесть, да? Да, давай, давай а то он да, сейчас начнет белочку ловить. Это откуда белочка? Он белочка ты, ты, он, он белочка, А где он? как бог просто. Я тебя сейчас заманишь. Я тебя припомню. Ты Сейчас заманишь его, да? А если ему понравится, что-то делать будешь что-нибудь. Мы это заповстали. Да? Да. Еще девятьсот восемьдесятый год. Что там было? Я не знаю родился Ты куда а а можно? 19909. 1909. Творчество. 1909. А -а -а, 1909, я не знаю, 1909, 2009, 1909 как раз. <зе́к> я сейчас себя старый почувствовал дух. Да, ты, ты старуха. Баба все. Да, я старуха. Ну что ну, то надо уже в молодежи. А почему у меня пинг 122? А Эй? я не знаю. Я не знаю, почему у тебя в пять. Просто ты меня не покормила из-за этого. Здравствуйте. О, ну нет. Подожди, Слышь. будем тебя пальцы отрезать. Отрезал, только не тот. Тот я могу отрезать. Ну спасибо. Не за что. Режь, прям сейчас. Так, котёха знает, что какой палец нужно резать. Лучше, да? Какой палец лучше? Да, давайте. О. Ну, нашелось, значит. ла ла Капец нашел себе девушку. Что за? Что за? Что вы, чего вы тут а оргию устраиваете? Орги? Орги? Ну ка ушли отсюда оргию устраивают? А, Расказывай. а Расказывай. один на один на другого а -а -а. садись. Как, как жена, как дети? Потепление. Как потейка? Слишком хорошо для тебя. Да, да, да. <laughs> да? А я такого просто не достойно, да и потейки там. Да? Я тебя. Ай, вс капец! Это 29 хп. Ты пройти не можешь, да? Могу. Давай. Нет. Мы застряли! Я не уйду назад, вс, давай! Это! Это! Да ладно, ладно, ладно! Давай тихо молчать! Я видел, что уж вверху. Это кто из нас сверху? Я... я сверху Слушай давай ты будешь снизу а я сверху Нет, я сверху Реш, <ск> реш, <increments> <Так>. реш Реш, реш, реш Ты шо тут делаешь, да? Реш Ааааа -а -а -а -а -а. ты... ты не разобрался Звари, надо Я даже не успела на <с> Привет, Лошин Привет Садал, садал А, садал Садал, а, Смотри, смотри, мне надо меня Отстань. уже. Отнули. Ничего, я да. тебя поздравляю. Кассой, ассой, кослай, еще ещ немного позь. и буду голоба. Касай. Да? Касай да? Душа? Душа головка, да? да. Ну это хорошо. Да, да. У тебя такие голубые да? Сейчас мы какой-то как айтилям. И у Давай тебя тоже. Тебя. Да? А. А у меня сили ч... в жизни. У тебя тоже вроде. Ты меня киданул, чувак. <связать> <связать> у меня даже в жизни... Добро пожаловать! Вас... Да, до свидания, да, свидания, да. Леша, иди сюда! Нет! <связать> иди сюда, Леша! Леша! Ай, ты иди! <связать> Ай, ты иди! <связать> Ай, А смотри, кто там на контейнере сидит! Что-то за жопа! Леша! Леша, бля, а Леша <связать> ты тупишь. <связать> а нет, пошли я тебе покажу. Спасай! На крышу забраться! Ой, не на крышу, а на, на второй этаж. Я да не знаю, ты? честно. Отключи чё-то, а я Севу возьму. Они против Сева я ничего не, не смогут. Я не помню... Телепорт. Телепортик, да. <свят> а, ну я знаю другой телепорт, чтобы <свят> сюда и можно down. попасть. Допустим. Допустим, ты заинтриговал. Дальше что-то пишешь, что тем ты... сам... Увидит. Ну, вот. Катюха. А! Лах тебе а. в ухо. А что вот Интову вот вот. в уха, ты шо? Привет. Ты все вам подсказку кинул затова? Тихой зау. Угу. Ну допустим, давай. Идите-ка тихое. А где он? <с <с Слушай внимательно еще раз. О! сейчас-то задний видно. А, готов? Готов, слушать, дикой. Слушай. Пачку по не попал. О. Не попал, пачку. Не попал. Нет, не попал. А, то есть там сквозной, да, у кого-то. О, попал. Ай, приятно. Вставляй еще. Я белый А ти шо? Ну-ка, тякай Тякай Закрывай двери Тякай, закрывай твое двери. двери, закрывай двери Дверь закрыл, тякаешь, шнучку Дверь закрыл, тякай Ты застрял дверь, а? Ну, в двери, Так, опять Дверь, Мы проиграли Мы проиграли Что, каких-то дубль Увы, но мы проиграли По сути, если я тебя бавочку бы не кидал, гранаты. Мало что? Алоха, спасибо, не надо. Ничего себе. А все капец, Габелла. Габелла. Черт, и туда открылось. <сёк> Черт, <сёк> кто-то меня звал? <сёк> Тебя я звал. <сёк> <сёк> Помоги! Нет. <сёк> Ах ты че? <чёрт. сёк> Сам выживаешь? <бы> Проклятуючий! <сёк> <сёк> Ешь, я. Ах, ты коробочный монстр. Коробочный монстр? Нет. Не правда. Пробежал, это, это мой спорта. дом, я там живу. Ты... Интересно. Ай, чего, коробка? Зивна. Гривны. Кому что? Нашл работу. Хорошо пошла. Плюнь ему в лицо! <связь> <связь> да, <-садь> тебе Чекай! <связь> <связь> Блин! почему <связь> она он не закрылась быстро? <связь> <связь> Потому что ты не плюнул ему в лицо. <связь> и вновь, и вновь. Тут мыши лагаются. Мандаринка, ты где? <клёх> а, могу подсказать одно. Она я коробка. <клёх> да, она. Она, она, она коробка. <клёх> плохая коробка. Залезь обратно. <клёх> Ой, ну ты, пытался, <клёх> ты плохая коробка. Надо ее наказать. Да? Да. Зачем? Ну <клёх> почему? Бусинка моя, ты как, поживаешь там? Их такой русский многолюдный. Подожди, он ищет ее, он Он след взял. Нюх, нюх, нюх. Опять нюх, нюх, да. Нюх, нюх, Он след взял походу. Гарри это сделал, он наш Он, она в хромаке. Это хромаке. А я не буду бояться. Верните мне мое солнышко! Солнышко а высоко теперь. М? Оно высоко в небе. <свят> <Летает. свят> не ну, Вообще-то нет. В смысле нет? Оно не высоко в небе. Возьмите кому-то. А ну кому далеко в небе. Сиськи выдвинулись за кем-то. На нюх иду, на нюх иду. Это же на нюх. <свят> Кто севу, Севу, Севу, Севу, Севу. Иду на нюх. Лёша, давай побазарим. Как Блин, Ну блин, ты такая, ты снова Какая пацанка вообще. Такая я была. Очень горячо, Лёша, очень <связь> горячо. Я, я такой кирпичный. Я очень Холодно. Я, я, я такой кирпичный. Капец. Как ты это сделал? Подожди, <связь> <Мам>, я, <связь> я бы ты заметил. Слышишь? Как ты это открыл? <связь> <связь> что <связь> открыл? <связь> открой, открой ещё раз. Кто открыл, что открыл? Кого открыли? Да? Закройся. Открой да. еще раз. Нет. А, а шо такие? А ты покажись где ты. А что А что ты? Покажись мне, пожалуйста. А, он синий. Я красный. Я кирпичик. Да, я не спущусь. Я кирпичик. Давай поиграем в игру догони меня. Я тебя сейчас догоню. Я буду. Нет. Ты будешь бегать, я буду догонять. Стой, стой, стой. Дай, дай поддержать кирпич. Ну да, да, да. Да ты дай, можешь свои кирпичики самодельные приготовить. Когда ты будешь играть в эту игру. Ребята, это слишком плохо. Дай фону, дай тебе Я, Я, я, я, я, я берет туда остану и все будет хорошо. Я думаю, он сейчас скажешь, я берет меня туда остановлю. Я так говорю, думаю, господи. Эти варианты я уже не просчитываю зачем мне их просчитывать? Чем тебе эти варианты нравятся? Скажи мне, пожалуйста. посмотри чат. Что зол. Ты видишь, что это самое, что я? Матюха, зачем так явится? Что-что? Сейчас, подожди. Это Глаша! Это Гагабен! Она, походу, камешек хочет достать. Нет-нет-нет, обойди сзади. Обойди сзади. А почему именно это? Ну, ты понимаешь, что я... хе Абела. А где эта чучундра мормоковская? ха ха его не заметил. Ты его не заметил. Он на тиск... А я... смотрел. я, я, я, я под мышкой был. Под мышкой. Мышка, под мышкой. Убирайся отсюда. Убирайся. Убирайся. Я биздин ты этого. Пусти, пусти, пусти. Пусти. За мной, за мной, за мной, за мной. А, Севу, все, Севу, дай сейчас, сейчас. Да не зато отсюда, да, ты да, зато. Да, да, да. Я Майсёв. Катюха. Катюх, я, Катюх а, ты где? Нету меня с вами. Иди сюда. Иди сюда. Я боюсь, а вдруг вы будете два нигера? Ну, а, а, ты а я поняла, Чум! У-у-у-у, Чум!! А, я не еду. А, Севу, Севу дай, Севу. Алё, я тебе не написал. Дай Севу. Я не могу туда попасть. Еще раз. Стозал, за ещ раз? Еще раз. Ты Мне проезжал. А, а, да, Стоп. О, взял, все нормально. Ты проезжал. <связывающие> Блин, а ребята, не, не помню, где это. Так куда ты попал? Ага. Все, на выход. Ой, не гриб налево. Оля, что? Серва в деле. Не, ну это. Ях, а серьезно, можешь это ли? Что а -а, -а, -а че а ты оставила открытой? Мы... Она со временем yeah. закрывается А, она сама закрывается? Mm -hmm. <coughs> Он а шат... я не могла найти это место Прощай, типа, фотоход этого. Прощай, хата, хата, хата. <coughs> Габела, да? Прощай, друг <coughs> <coughs> Ну, я скоро вернусь Надеюсь Нет он с дробашом, чтобы ты понимал, ты же. Братан. Чат-абикабс, да. Текай. Энто, ты так думаешь? Оу! Чат-абикабс, да, тякай. Прям сылать, тякать. Сылать. А, тут хорошо. О, попадай, попадай, тякай. Чат-абикабс. А, тут хорошо. О, попадай, тякай. Чат-абикабс. Как хорошо. Ты красный теперь. Как хорошо. чат Удивила эту силу. У меня такое причувствие, что над моим трупом девают. Троп, мальчик. Троп, мальчик. Троп, мальчик. Троп, мальчик. Троп, мальчик. Троп, Я Троп, мальчик. Троп, мальчик. Не, не, не Ты дурак. Блин, я сам себя заслышал. Я думал, это ложное. куда? Катя, кача, давай я на прыгнула. Давай еще раз. Давай, давай. Давай, давай. Давай, И к твоему солнышку. Давай я на Давай, ну ты чё? Жумяшка. А? Нет, мы, мы, мы в Оргию. А в чью? Вашу? Походу, в <coughs> Катюшу. Я не понял. Что тут нюхает? Зародыши. Травка это О, плохо. Кролики, кролики. Травка это плохо. Не балуйтесь. У да? вас Ай. порежу, еля. Если я травкой не балуйтесь. Опыт, все равно умрешь кульбабками балуешься, да? кульбабками? что происходит? прибавка к пенсии карават щепа как искусство я мое нас там нет а где мы есть? а где мы есть? дома, кроватки. кроватке сейчас тоже у меня. да, да, да фу, я и Кать начну кися, посмотри, посмотри в не хочу, мне страшно. А если так? У меня плохое предчувствие. Да у меня такое... У меня прям очень плохое предчувствие. Ну давай, если ты сделаешь сейчас хорошо, я тебя привет. Тихо, тихо, надо остановить Да? Да. Все. Террористы! Oh! <laughs> <laughs> Я на Я промазал. Делево. Главное надо было сделать...